Патроны Цанговые тип 0770 предназначены для зажима инструмента с цилиндрическим хвостовиком, сверл, фрез, оправок и прочего посредством эластичных Цанг стандарта ER. Эти патроны изготавливаются для трех линеек Цанг. Фланцы патронов изготавливаются разных диаметров. Установка этих патронов может производиться на шпиндель станка или прочую оснастку через перекодной фланец. Центровка патрона с фланцем производится по центрирующему поиску. Патрон крепится к фланцу тремя болтами. Фланец имеет установочный цилиндрический выступ. Фланец крепится к оснастке. При установке цанг необходимо соблюсти очередность. Сначала цанга вставляется в гайку, зацепляя за эллипсную проточку и только после этого устанавливается в патрон. Затем вставляется инструмент и гайка затягивается ключом.